Всем привет, друзья! Это у нас крещение наступило. Люди за водой приходят, уходят. И у нас сейчас Дима пришел. Мы оставили дырку, но она спит. Я говорю, присмотришь, мы с папой сходим золотой. Вон она идет впереди. Там муж жены, вроде оттуда идут тоже. Пинка. Время 3 3 часа дня И Раньше я в ночь ходила а, То есть под утро В 4-5 утра А сейчас что-то это Некогда Пока я дойду туда-сюда Надо в садик отправлять, в школу Раньше Надежда была как-то на бабушку нашу вот. Еще хочу рассказать э, новость такую. У моего отца умерла а жена, бабушка Лида, которую дети называли. Помните, летом она езд... приезжала к нам помогать? Мы ездили в баню. <coughs> Показала она, показывала свои коврики. А, умерла. Вчера похоронили ее и... Нет теперь у моих детей ни одной бабушки. Нету. Все. Не бабушки. Дедушка есть вот. Мой отец. еще народ. Одяг. <смех> Андрей стоит. Ай, ребенок там стоит. Попише мне. Малыш какой-то. Снежок броня. Гномик. Гномик. Вот а сюда я приходила летом собирать ягоды. за гномик стоит что за гномик стоит а это зинарой ходит в садик девочка здравствуйте я говорю что за гномик стоит там за водой пришли за водой пришли мы тоже а что не в садике с мамой сразу от... отработались да аккуратно ой господи упаси там поскользнется пока воду набирать, я вам покажу где сидят шарфаке пекут здесь надпись такая сернур хотя кужинер здесь все андрей набрал воды я иду ложиться крещенской водой Что-то здесь разные деньги кидали, и желтые, и белые. Умница да. ну, хотела, я же накрашена, как я умна. Пошли. пошли домой. Хочется Душа так и рвется Прыгнуть в прорубь запыхалась, подниматься там надо. Хотела а боится. Но когда у нас была баня своя рабочая, мы каждую зиму, ну тупили, сейчас и все время заносили снег. Детей снег. Дети в снег прыгали, И обратно в парилку. Ой, классно. Классно было. В водах новую баню, темную баню построить. Вечно куда-то леньки улетучиваются у нас. Холодно, холодно. Морозится. Ну, а что, крещенские морозы, на то и должны быть морозы сейчас потепление обещают так что будет потепление скорее всего вот. сегодня отец приехал у меня обратно поехал кос отдавать у нас же там козы были гуси у нас свои козы жалко жалко конечно чуть ли что поделаешь жизнь такая. Пошли домой. так друзья вот мы сходили за святого водой сегодня и затем э, э, пошли мы с давидом в магазин пятерочку и нам надо было давиду купить цирку там в тетради и ручки для меня 10 э, сейчас объясню почему -то. так подождите не путайте ничего сейчас это это я девчоночка взяла а мне я тоже на тебе нет, нет, нет, не, не, не. На Банан, банан на. на. Банан мне надо? Не, банан? Да, я люблю банан. Так, а и, давайте не путать меня. И, короче, пошли по пути. Чеснок люди занесли. Я, говорю тебе вчера хотела позвонить и продала я ей. И что мы купили на эти деньги? То, что я чеснок продала. Купили мы Давиду альбом, у него закончился почему-то. И 40-80. Мне... Давайте не передевайся, пожалуйста. Так, потом... э, вырезать Динаре куколки. Вот здесь она картонная. Это Динара тебе, кстати вырезать и надо это тоже вырезать. потом аппликации для малышей Амине вырезать да если она сможет это надо клеить и вырезать так затем раскраску ну, вот, для аминки вот она ну, всякие там не буду показывать а, как всегда давиду купили гравюру он самую сложную взял да давид давид ты самую сложную взял гравюру да. вот такую интересную затем Ой, обложки взяли. На тетради 6 штук. Короче, там не хватает чуть-чуть. В тетради, Диме, три в клетку, 3 в полоску. Вот. Три в клетку, 3 в полоску. Это у нас клетка, окей, и победа. Вот это полоска обычная. И вот. Это довезло. А Диме отнесено сразу. А подожди еще вон давиду 14 листов на тетради то короче здесь 5 на 5 да, мы взяли 5 тетради 5 таких 5 таких здесь не трогай давид себе маленькую линеечку арбуз кушай такую маленькую вот такую линейку я искала для себя специально круглячки мне потому что надо делать вот пантики вот иногда надо кружки вывести а мне нету это маме мама потом... посмотри, а мне сейчас учили. подождите потом разберемся ладно доведу циркуль надо сказал он циркуль взяли это для Потом а... принеси ко мне да это. да да да да Они там да так, ластики два взяла, затем две. два ластика. Они две. А я один карандаш взяла, да. чтобы два же взяла, нет что? Да, два. Один, а два, нет. два. Где Нету. И короче скотч мне он нужен тоже. Десять ручек взяла, короче я из этого буду делать. Ну короче потом покажу, не буду рассказывать, какие у меня насчет этого планы. Вот. Ну ладно, все, мы насчет всего этого мы поговорили с вами. А, пазлы еще девчонкам взяла Вот они крупные так, такие. Они крупные. Вот, вот. Так, убери, Давид, это пока мой шкаф и ручку и это. Пазлы собирайте потом. Это динаре. Только не рассеряйте. Так. А, Давид, это мо ⁇ это на, убирай. Ой, это Ринка пришла. Ну, потом помню, помню. мы... Э, Давид, давай не перебивай. Ага. Затем мы пошли э, в пятерочку с Давидом. И купили вкусности. Пока мы шли, у нас пакет на полпути порвался. Разве не пришлось нам Диму выпивать? Он прибежал у нас. Яблоки купили, все красные, классные. Затем э, взяла вот мои любимые конфеты, самые умные, ну последние. Их разбирают нет, моментально прям вообще. Ладно, по акции. Ну вот 35 взяла. Димка сейчас взяла вот здесь. И затем еще что взяла? Рулет и чаем такой по красной цене. Рулет э, клубника, э, затем черника и сливочный. А, бисквитный. 4 штуки взяла икру красную и вот для икры взяла тарталетки короче я хочу я очень люблю просто я их очень люблю эту икру взяла по акции мы с давидом любим больше никто не ест не надо к этому плавленый сливочный сыр нам взять так все это мы откладываем пока и принеси ко мне ножницы давид пожалуйста с ног. да сейчас мы Сейчас. Там посмотри где-нибудь. Там на столе у девчонок или что? Я, короче, пришла еще, на ну, почту мы забежали с Давидом. Пришла посылочка. Посылка пришла. Ой, еще вот эти нями взяли. А, няшечка взяли. Они очень вкусные, мне тоже нравится Нам всем нравится, не только мне. Ну, что маме нравится, знаешь, что всем детям нравится. Ну что, давайте я быстро-быстро просужу, голова болит к вечеру. Я хочу вам показать, какие у меня посылочки пришли. Ой, дайте-то мне ножницы принес, это не плачет. И где? А это где? Опять плачет, и -то. еще плачет. Ой, люкс, бусинки, бусинки люкс пришли. Нет, сейчас не надо, нету сливочного сыра. И Завтра будем делать люкс с этими. О, короче он Это да, бусики люксовые. Короче, они очень классные. По парочке я выписала. Потихонечку собираю, чтобы делать потом офигенную красоту, красоту, красоту. собираем. Вот, может, тупые, тупые, У меня ну и все, пришла моя фурнитура, которую я ждала уже месяц больше. Они серебряные такие для буз, то есть разделителя. Очень классно они смотрятся с бусиком. Я не буду я сейчас показывать. Эти вот овальные, а вот это квадратные. Красивые будут. Так, что нас здесь пришло? Вы как поняли, мы в мы любим очень сладкие. У меня здесь а, три посылки. Три посылки. В одном магазине я брала. О, вот это взяла для для чего знаете для брошек брошки вызывать будет вышивать вызывать нифига себе ой вот это сколько красиво цепочка она короче у меня такие есть мысли ну короче насчет этой цепочки. Я хочу яблоко зеленое вышить. И оно, знаете, оно переливается зеленое красное такое вот. Очень интересная, короче, получится моделька. Ну, просто прелесть. Она переливается. Люксовая тоже цепочка. Ну и цена, конечно, красивая. Так. Дальше. Дальше. Опять Китай-Гурат. Китай-Гурат. Китай-Гурат. Китай-Гурат. О, Бэйл пришел. Вот это э, бронза Бэйлы. Звено очень красиво получится с бусиками ожерелье ну, очень красиво, потому что есть мастер-классы а, по ютубу. И я смотрела, мне они очень понравились. И я вот решила вот такой бейл приобрести для себя. А может, на продажу. Смотря как. Будем создавать красоту. А, это, это у нас разделитель. Такие тоже здесь три цвета бронза серебро золото и розовое золото здесь даже так 4 цвета выходит вот это разделители у нас будут ну вот в принципе вот друзья короче если вам будет интересно ну, я, наверное, это, наверное, в другом видео расскажу, потому что все сразу и за раз это все не расскажет. Я покажу, почему я эти ручки взяла, и все на видео расскажу. Если вам будет интересно, ну, вы мне напишите, если хотите увидеть мастер-класс, я могу заснять. Кто-то может, может сам это сделать. Получается очень красиво, потому что я мастер-классов я не видела на ютубе. Я только с мастерами переписывалась и говорила насчет этого. А потом до меня дошло вот это вот, все узнаешь, узнаешь и изучаешь. Вот это потом, конечно, как-то наталкивает тебя на то, что реально, конечно, вот это все получится, ну, если есть желание. Вот, друзья. Ну и все. Вот наши покупочки